день, дорогие друзья, мы в прямом эфире, я вижу уже чат, он уже в течение часа у вас активен, я вижу уже очень-очень много знакомых людей, вот из Геленджика уже привет, привет, Надюша. Значит, у нас сегодня будет очень много людей, потому что тема очень интересная, и тема очень трудная, и я скажу, это тема, которую я не очень люблю, потому что Скажем так, это очень неблагодарное занятие. Худеть – это очень неблагодарное занятие. Но по вашим очень-очень многочисленным просьбам. Я однажды в своей жизни читала очный семинар по лишнему весу. И, в принципе, он есть в записях. Но с того момента уже прошло много времени, и кое-что изменилось. Появилось новое понимание, появилась некая системность. И актуальность этой темы, она зашкаливает, если честно. Для меня эта тема не является самой актуальной, как для врача. И я, в принципе, ее не актуализирую для себя. Потому что лишнего веса не бывает на самом деле, бывает запасной. А в организме нет вообще ничего лишнего. Если в организме что-то есть, или что-то не работает, или что-то не так работает, то это именно так, как должно быть, и именно так, как надо организму. Поэтому организм намного мудрее, он намного, э, скажем так, автопилотнее, он намного э, грамотнее, он, он просто создан по образу и подобию, и поэтому уж точно ничего лишнего в нем нет. Если человеку не нравится своя внешность, то вес тут ни при чем. Если у него будет нормальный вес, то э, он найдет какую-то другую причину, почему он себе не нравится. Кому-то не понравится цвет глаз. Он начнет всякие линзы применять. Кому-то не понравится там, разрез ног, он начнет выравнивать. Кому-то не понравится цвет волос, он начнет их перекрашивать. Кому-то не понравится форма груди женщине, они начинают ее корректировать. Вот каждую минуту вставляется ровно один имплант во всем мире. Совершенно непонятно, если этих минут пройдет много, кто кормить вообще детей будет. Да? Но вот лишний вес – это беспрецедентно, это самая такая... Ну, веселая тема, на которую сваливают все. Вообще все, все, все, что в жизни есть неудачного, сваливают именно на лишний вес. Лишний вес мешает человеку быть счастливым. Женщине он мешает, чтобы ее любили, или чтобы она любила. Ну не может она любить человека другого, когда у нее лишний вес. И обязательно надо эту так, фишку проработать, и потом она думает, ну вот потом я начну. Но когда лишнего веса нету, и остался остаточный вес, хочется разместить его как-то по-другому. Поэтому мы в течение этой работы с лишними весами попытаемся выяснить главную причину лишнего веса. Сегодня я вам ее не скажу, потому что вы должны дойти до нее сами, я ее знаю, но я точно вам не скажу ее сегодня, даже не намекну ни одного раза. Потому что каждый человек, который пройдет путь познания он сможет определить для себя возможность изменения вот тех вещей, которые ему не нравятся. Мне хочется понять, насколько вы активны, как вы будете работать. И для этого я вам задаю первый вопрос. Если у вас есть лишний вес, вот вы просто сюда пришли просто послушать, или у вас есть проблема лишний вес? Если просто послушать, пишите просто послушать. Если у вас есть проблема... Напишите, пожалуйста, сколько килограмм, на ваш взгляд, этого несчастного лишнего веса у вас есть. Прям пишите 32, 15, 7, 12. Ну, вот пишите так, как оно есть. Никто не будет, так сказать, вас осуждать за это, и вы сами себя не осуждаете. Себя любить надо любого самого, так сказать, полного. да, Чтобы у вас было полное счастье, люди должны быть полные. Итак запасных 20 килограмм. Вы быстро учитесь, быстро учитесь. И, в общем, я рада. Значит, ну, на самом деле вес ⁇ это вода, энергия и м -м, ничего больше. Да? Это консервированное солнце, это консервированный воздух, это консервированная вода. Вот представьте себе, у верблюда есть гор. Он весит там, например, ну, 50-60 килограмм, ну, может быть, 80. И верблюд, собираясь в пустыню, может рассчитывать на этот гор. То есть он берет воду которая находится в жировой ткани, расщепляет ее, высвобождает энергию. И он может огромное количество времени, ну месяц, там, я не знаю сколько, путешествия по пустыне, пользоваться этими внутренними запасами. Поэтому лишний вес расценивается именно как запас. Запас воды, запас энергии, запас резерва на случай плохих времен, на случай рождения ребенка. На случай, скажем так, голода, на случай еще каких-то ситуаций, которые организм расценивает как опасные. Но сегодня мы не будем говорить о причинах лишнего веса. Вот сегодня напрямую не будем, потому что существует ну как минимум 12 причин лишнего веса, причем очень серьезных причин, да. и э, мы не будем сегодня говорить о том, что сделать, чтобы похудеть, чтобы еще такое сесть, чтобы похудеть. Да? Мы сегодня будем с вами говорить, как всегда, системно, о том, что нельзя делать на системах похудания. Потому что вот эти ошибки, которые все допускают, они приводят к достаточно серьезным последствиям. И прежде чем снижать вес, надо разобраться, каким образом его нельзя снижать. Если мы начнем таким путем, то потом мы уже легко, абсолютно быстро, спокойно, налегке пройдем тот путь, когда мы будем выяснять, а что же надо делать конкретно. У нас сейчас запускается, скажем так, школа, квестенарная школа снижения веса. У нас одна школа уже работает, это школа очищения организма. И я вас уверяю, эта школа через год, это будет самая мощная онлайн-школа по очищению, потому что очищение – это универсальный метод восстановления организма при всех заболеваниях. Но нет другого метода, кроме очищения. Очень жалко, что врачи как бы сейчас не актуализируют эту тему, хотя актуальность уже пошла вверх. Так вот, сейчас мы запускаем школу снижения веса, но только не школу снижения веса в обществе вашего, да? Вот видите, вот я говорю, и вы сразу понимаете уже, что не всегда надо вес снижать. Так вот, запасных 20 килограмм. О, чат пошел очень быстро, у нас очень много народа. Так, хотела бы немного поправиться. Ну, именно поэтому мы пришли на семинар по снижению веса, да? Ну, да. Так, было 6, осталось 2. Принципиально, осталось 2. Ага, дальше. Просто послушать. Так, 5-6 килограмм. Мне не специалиста. Угу. После двух этапов голодания похудел на 17 килограмм. Ну, замечательно. 25, 5-7, 8, 8, 5-8, 5. Послушать с удовольствием. 7 килограмм. Ага, 2-3 килограмма лишнего веса, Олечка, боже мой. Лишнего нет, молодец. 10-12, 20 запасного на случай хороших времен. 20, 20, 15, 5, 25. Вы знаете, я скажу, что э, в принципе, в принципе, как бы у вас проблемы-то сильные и нет. Но 20 – это, конечно, проблема, а 2, 3, 5 – это вообще не принципиально. Я все-таки надеюсь, что на семинар по снижению веса Будут приходить люди, которые, которым действительно реально надо похудеть. 10, 40, 45, вот, молодец, Таня. 45 килограмм, и у нас чемпион. 37, 7, 7, 7, 7 ну, в общем, понятно. Запасного есть, трохи для СЭБа, да, есть. 40, 50 килограмм, ну, Наташа, это, это как бы серьезная, это серьезная задача, поняла, поняла. То есть приблизительно группу поняла. Значит, у меня есть еще одна цель. Если мы начинаем эту школу снижения веса, квестинарную, квестинар это не вебинары, это не семинары, это в игровой форме, с вопросами, с ответами, с домашними заданиями. И после теоретического квестинара обязательно будет практический квестинар. Вот мы сейчас школу очищения переводим в плоскость практики, и люди уже начнут чиститься, достаточно большая группа, а мы будем корректировать все это, и в конце концов мы овладеем этой ну, достаточно уникальной технологии, да, очищение организма самостоятельно, дома, задешево, ну, то есть э, недорого, без участия каких-то, ну, серьезных, да, Итак, все, я поняла, я тему поняла, значит, ну, сегодня у нас определенная с вами задача, у нас сегодня надо понять, каким образом а, мы нарушаем программы снижения веса, то есть что нельзя делать, что нежелательно делать, почему это нежелательно делать. И э, мы с вами пойдем таким путем, я буду из 12 причин называть одну причину, и мы как бы будем пробовать с вами э, поставить следующую или угадать следующую причину. И поэтому я вам задаю вопрос, как вы думаете, какая первая ошибка, первая такая мощная глобальная ошибка, которую можно допустить на программе лишнего веса. Я сразу призываю вас работать, потому что просто читать лекции вам, у меня нет такой необходимости, да, мне хочется, чтобы вы работали. Просто послушать. Мария, замечательно, значит, и если вы хотите просто послушать, просто слушайте. Но есть люди, и вокруг вас есть люди, для которых жизненная необходимость, жизненная необходимость, которые страдают сахарным диабетом, которые страдают ишемической болезнью, которые страдают тяжелыми заболеваниями суставов. Это могут быть ваша мама, это могут быть ваши друзья, это могут быть ваши дети, между прочим, это могут быть ваши бабушки, и им всем надо похудеть. Поэтому просто послушать это одно, я бы сказала, так обучиться. значит, И э, не есть после 18, и мало воды, голодать, нельзя голодать. Ну нет, голодать можно, конечно, голодать можно, нельзя неправильно голодать. Так, глобальная ошибка, строгие ограничивающие диеты – так вот марина угадала значит вот марина угадала и мы первую разбираем первую так сказать разбираем вещь которая называется скорость я попрошу повесить первый слайд пожалуйста чтобы у вас была хоть какая-то визуализация небольшая и мы поговорим о скорости вот. значит скорость в снижении веса это очень серьезная вещь. Значит, скорость, скажем так, в снижении веса надо поспешать медленно. Объясняю почему. В организме существует устойчивый обмен веществ. И этот обмен веществ предназначен для того, чтобы организм мог во всех случаях жизни каким-то образом отвечать планово. То есть на массу тела рассчитываются гормоны, на массу тела рассчитываются минералы, витамины. К массе тела привязаны количество жидкости – на массу тела ориентируются медиаторы нервные, ацетилхолин, там, будете смеяться, на массу тела ориентируется гормон счастья, который называется серотонин. На массу тела ориентируется очень большое количество гормонов стресса. Да? Вот, например, говорят, полные люди добрые люди. Ну, это замечательно, потому что, чтобы выделить гормон стресса, который распределяется равномерно на 120 кг, нервная система не в состоянии. Поэтому полный человек, он создает впечатление очень спокойного человека. И поэтому, если вдруг человек начинает с быстрой скоростью худеть, прямо с мгновенной скоростью, потому что, когда вы приходите к врачу, когда вы приходите к фитнес-тренеру, когда вы приходите к инструкторам, вы обязательно ставите такую задачу – я хочу быстро похудеть. Врач спрашивает, инструктор спрашивает, на сколько килограмм вы хотите похудеть. Человек ставит 15. И за сколько? Ну, желательно, там, за две недели. То есть, друзья мои, можно похудеть на 15, и на 20 и на 30 килограмм за две недели, но это категорически делать нельзя по одной большой причине. Во-первых, организм не успеет приспособиться, раз. Во-вторых, изменится кислотно-щелочное равновесие, потому что при сжигании, при растворении жира образуется огромное количество недоокисленных остатков. Третья причина, по которой нельзя быть спринтером, можно быть только стайером, это уровень гормонов женских, мужских, половых гормонов щитовидной железы, гормонов гипофиза, гипоталямуса, гормонов надпочечников, гормонов поджелудочной железы инсулина, для того, чтобы перестроиться на другой вес, перестроиться на другую массу, организму придется делать очень много достаточно серьезных перемен в организме. Да? И поэтому вот эта скорость, она собьет организму все карты. Если человек решил, сбросить вес, ну какой-то дате, например, женщина выходит замуж, да, и ей нужно для того, чтобы одеть красивое платье, там сбросить, ну, минимум десяток килограмм, да, и она делает это быстро, обязательно последуют последствия. Эти последствия будут достаточно такие разные, потому что если женщина молодая, здоровая, то она в первое время может эти последствия не ощутить, но э, они обязательно запустят цепь патологических реакций в организме, которые приведут к желчекаменной, может быть, болезни, которые могут привести к истощению центральной нервной системы, которые могут привести к достаточно серьезным проблемам с половыми гормонами, например, да, потому что при резком похудении могут, могут вообще прекратиться месячные. Да. У мужчины может резко снизиться потенция, причем достаточно резко. Она может, кстати, и не очень снизиться, особенно если мужчина молодой, но если, например, человек быстро за месяц похудел на 30 килограмм, то обязательно возникнут какие-то проблемы. Если это будет постепенно, то проблем никаких не будет. И тестостерон, и все внутренние гормоны успеют перестроиться. Поэтому, еще раз, первая глобальная ошибка – это именно скорость. Именно скорость. То есть поспешать надо очень медленно. Я смотрю, что вы продолжаете писать, те, значит, отвечать на тот вопрос, который я вам задала, и это правильно, и это правильно. То есть я уже вижу, что здесь многие причины вы знаете, но учтите, что у вас сейчас работает, и что особо ценно коллективный разум. То есть один знает одну причину, другой знает другую, третий знает третью, значит, и мы с миру по нитке голову на рубаху да, соберем. Но моя задача систематизировать, моя задача сделать это, понятным и моя задача вывести вот эту модель чтобы вы точно знали и у меня к вам будет еще одна просьба все кто раньше худел напишите пожалуйста допускали ли вы эту ошибку то есть например да худела быстро не получилось вот то есть пишите коротко не расписывайте, да. или например допускала допускала почему допускали не знала или например там, ну скажем так поторопилась или недооценила то есть мне важно понять еще, вот те ошибки, которые мы сейчас будем называть, это массовый характер, или это существуют просто ну, отдельные люди, которые делают эти ошибки. Потому что похудение – это является самая востребованная сейчас тема, и в месяц миллион человек, вдумайтесь в эту сумму, миллион, в цифру, миллион человек заявляют в поисковиках, всех систем, всех систем интернет, что я хочу похудеть. Помогите, кто может, кто что-то знает, какие курсы пройти. Поэтому, если вы будете специалистом, ну хотя бы более-менее такого нормального класса по похудению, просто неважно, в своем рабочем кругу, еще где-то, если вы проявите свои знания, то вы резко повысите свой вес в обществе. Вот мы сейчас занимаемся снижением веса, но если вы научитесь его снижать, то э, произойдет, так скажем, повышение. На голодание вес уходил быстро. Худела быстро, потом быстро набрала. Вот, Лена, вы сказали абсолютно э, правильную вещь. Быстро делаем, быстро переделываем. да? Потому что организм не успел приспособиться, и он расценил вот, э, ваше похудание как нападение, как угрозу, как, ну, можно сказать, повод э, вернуть все свое, причем в сжатые сроки. Чем быстрее вы худели, тем быстрее вы будете набирать. Таня, не получилось, абсолютно с вами согласна, и не получится. Все, кто быстро будут худеть, обязательно, обязательно наберут этот вес, причем наберут еще в большем объеме. Итак, запишите, запомните, вы видите перед собой слайд, в конце мы эти слайды систематизируем, и одна из самых главных причин, уже 24 миллиона в месяц, только на одном поисковике. Только что проверил. Ну, замечательно. Какая норма похудения в день? Мы, мы потом вернемся. Я, давайте сначала ошибки, потому что если мы говорим об ошибках, значит, то это не сколько, а это отвечает на вопрос, как быстро. Да? То есть давайте отвечать на вопросы. Вот есть 7 вопросов. Что, где, когда, каким образом, с кем, почему. И образующий вопрос «Зачем?». Вот я сейчас отвечаю на вопрос, каким образом, то есть нельзя быстро худеть, да? Итак, скорость мы зачеркиваем с большими физическими нагрузками. Татьяна, вы сделали две серьезные ошибки. Худел медленно, снизил вес 30 килограмм за 7-8 месяцев. Эдуард, вы правильно сделали две ошибки. Вторая ошибка: диеты, а не образ жизни. Ну, понятно. Тогда напишите, что такое образ жизни. Значит, слова имеют за собой совершенно четкое понимание. Вот э, я, например, могу сказать, я врач профессиональный, да, доктор педагогических наук, и я четко скажу вам, что нет такого слова «лечить». Поэтому, когда вы приходите где доктор, вы лечите меня, понятия не, не имею, что вы имеете в виду. Ну, нет такого слова «лечить». И даже нет такого слова «профилактика», потому что невозможно ничего запрофилактировать. Если вы шли, профилактика падений на дорогах, например, да, вы шли, споткнулись и упали. Какая профилактика? Знал бы, где упал, соломки бы подстелил. Поэтому образ жизни, за ним что-то должно стоять. Но в принципе, вы абсолютно правы. Значит, у нас очень быстро бежит чат, поэтому я не успеваю просматривать все ваши, потому что у меня чат просто летит, очень большое количество людей. Поэтому вы, если чувствуете, что вы что-то важное сказали, я уже не смогу отследить даже, кто это сказал, потому что практически мгновенно идет чат. Итак, первое, что мы не будем делать, это скорость. Второе. Значит, вторая главная ошибка, я беру наиболее существенные ошибки, следующий слайд, пожалуйста, она называется низкокалорийность. То есть существует огромное количество диет, около 300. Причем ничто не объединяет людей, так как сидение первые три часа на диете. Да? И каждый человек, который садится на диету, он рассчитывает получить какой-то результат. Так вот, Диет существует великое множество. Одни говорят, не кушать белков, другие говорят, там еще что-то. Третьи говорят, что надо кушать раздельно, четвертые говорят, что надо быть сыроедами, пятые говорят, что надо быть сыромоноедами, кто-то говорит, надо быть вегетарианцами, кто-то говорит, что надо считать очки, кто-то говорит, надо считать килокалории, кто-то говорит, надо считать баллы. То есть вот эти вот 300, скажем так, способов похудеть, и в принципе нет ни одного нормального, потому что каждому свой способ. Значит, человек, который не любит считать, он никогда не будет считать калории. И, в общем, скажем так, сложно это все. Есть и Дюкана, есть и доктора Аткинса. Я глубоко уважаю всех людей, которые работают в этой зоне, но я вам хочу сказать, у каждой диеты есть плюсы какие-то, и у каждой диеты есть минусы. Я сейчас попытаюсь выстроить из этого всего системный подход. Итак, вторая ошибка – это низкоизвестность калорийность серьезная низкокалорийность то есть низкокалорийность менее 600 килокалорий а, в день то есть в среднем человек потребляет 1200 и больше и тратит приблизительно столько в среднем но опять же кто кто кем работает кто как двигается кто как тратит у кого какой обмен веществ Там существует огромное количество наведенных условий и вот эти вот условия они как раз все и определяют. итак если человек садится на низкокалорийную диету, то есть которая включает менее 600 килокалорий в день, он получает очень серьезные проблемы. Как правило, низкокалорийность достигается путем снижения углеводов, потому что основные калории, основная энергия, консервированное солнце, это все-таки углеводы. Что такое углеводы? Понятно, уголь и вода. Вода это кислород и водород. Да? Поэтому углеводы – в конце концов состоят из углерода кислорода и водорода то есть по сути дела это молекула глюкозы да? что такое молекула глюкозы это консервированное солнце я вам сейчас не буду показывать молекулу глюкозы хотя вас бы это очень сильно как бы продвинула ваших познаниях и низкокалорийность какие проблемы у низкоуглеводных диет потому что как только человек решил худеть он сразу садится на низкоуглеводную диету да? и так Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, пробовали ли вы низкоуглеводные диеты, то есть конкретно исключить сахар, исключить фрукты, исключить картошку, исключить булочки. То есть, ну, их надо исключать, но, скажем так, низкоуглеводные – это когда вы совсем их исключили, да? А потом мы с вами поговорим, попробуем выстроить рейтинг продуктов, от которых идет самый быстрый набор веса, и вам будет понятно, о чем я говорю, да? Итак, низкоуглеводная диета может быть использована в очень коротком промежутке. От нее худеют, да, причем худеют быстро, но потом еще быстрее набирают. По одной причине – кончается глюкоза. Значит, глюкоза – это основное и единственное топливо мозга. Только в условиях глюкозы, а глюкоза усваивается только при большом количестве кислорода. И еще существует масса условий для того, чтобы глюкоза усваивалась, например, это аденозин-трифосфорная кислота, молекула АТФ. Например, это ряд ферментов, например, это ряд минералов. То есть для того, чтобы глюкоза усвоилась мозгом, должны быть совершенно определенные условия. И вдруг человек решил воспользоваться запасами своего запасного жира и садиться на резко ограниченную углеводную диету. Сразу возникают очень большие сложности. Вот я смотрю уже, пробовали, сахар исключил навсегда, картофель тоже. Ну, понятно. Будете смеяться, каша – это все то же самое. да? И даже, вот, например, фрукты и овощи – это та же самая глюкоза, только в другом виде. Пробовала по системе, да, пробовала. Держу углеводы в узде постоянно. Ага. Ехимова Татьяна, очень замечательно. И скажите, пожалуйста, вы держите углеводы в узде, а как у вас с настроением? Вот, ведь дело в том, что надо быть не просто худой, счастливой, надо еще быть радостной, надо еще быть здоровой. И если вы резко ограничили, вопрос резко или не резко, да, то есть вы постоянно счастливо живете, или вы постоянно боретесь с собой, постоянно мучаетесь, постоянно хотите что-то съесть, постоянно себе не даете, постоянно находитесь в стрессе, что вам это хочется, а нельзя. То есть постоянно себя обговариваете, постоянно себя наказываете, потому что как только мы убираем углеводы, у нас резко падает настроение, потому что без глюкозы не вырабатывается основной гормон счастья, который называется серотонин. Итак, плохое, да, говорит, нет, нет, ты не приукрашивай, да, становишься злой, постоянно мучаешься, не очень, сахар исключила, конфеты ем, ну, это, можно сказать, что вы сахар едите. Значит, так, плохое, у нас счастливая, смотрите, знаешь, какая у вас хорошая фамилия, счастливая, настроение у вас гораздо хуже, сахар не ем более 25 лет, ну, я думаю, вы уже привыкли, да, да-да-да-да-да-да-да, пробовала дюкана, исключила все, кроме фруктов. Кстати, это будет следующая ошибка. Исключила мясо, хлеб, сахар, заменила на стевию. Ну, замечательно, замечательно-замечательно. Значит, вопрос, хочется задать следующий. И что произошло? Похудели, стали стройная, радостная, красивая, здоровая, да? Вот. Наша цель какая? Не просто похудеть. Наша цель приобрести здоровье, наша цель сбалансировать свой обмен. Наша цель сделать так, чтобы можно было кушать все, что хочешь более-менее, но не поправляться. Наша цель усилить основной обмен веществ. Наша цель э, тратить э, килокалории не просто перекладывая гири в зале, да, а, например, на домашних делах на каких-то. И мы постепенно, постепенно, но не быстро, я уже сказала, что скорость – это плохой помощник, мы постепенно, постепенно с вами к этой цели придем. Набираю просто вес. Лишь... Часто лишнюю жировую прослойку путают с отеками, но мы дойдем до этого. Белковая диета, так, угу. Так, перестала ей сахар в 12 лет, в какой-то момент просто перехотелось. Ну, вопрос, э, радостный ли вы человек, да? Печенье, шоколад, проблема психологии, да, в психологии очень много проблем. Я поняла, что настроение резко ухудшается. Итак, какие же, какие же проблемы могут возникнуть, если вы будете использовать низкокалорийные диеты? Вот прямо так называйте, низко калорийные, без углеводистые диеты. Да? Первое, будет нарушена физическая активность. Второе, будут возникать сердечно-сосудистые заболевания. Это абсолютно точно. Значит, Третье, возникнет толстая порос, потому что будут вымываться минералы, на синтез которых, на производство, нужно, в принципе, углеводы. Значит, уровень, пониженный уровень глюкозы приведет к пониженному уровню гликогена в печени, и печень резко снизит свои обороты, а печень – это основная химическая детоксикационная лаборатория. Значит, может возникнуть сахарный диабет, потому что при резком ограничении углеводов нарушается выработка инсулина, она разбалансируется. Значит, возник, может возникнуть атеросклероз, потому что нарушение печени приведет к достаточно серьезным последствиям, особенно если вы все время играете. Если у вас совпали два – Условия. Я, кстати, прошу заранее, если совпали два условия, вы сделали обе ошибки, напишите прямо так и пишите, сделала уже две ошибки, когда худела. Ну, так не расписывайте, просто две ошибки мои, вот, чтобы я поняла, что есть люди, которые делают две ошибки. Будете смеяться, у нас будут люди, которые сделали все 12 ошибок, да. И вот тогда они поймут, а почему, собственно, они не похудели, почему они потратили столько денег, почему они испортили себе настроение на ближайшие, там, на прошедшие 10 лет, да, и почему они себя не любят. Вот, потому что у них ну, не получается быть таким, какие они хотят. Итак, начнет разрушаться мышечная ткань, вот это самое страшное. При отсутствии глюкозы организм начинает брать энергию из мышц, и особенно в пожилом возрасте. Если человек садится на абсолютно низкокалорийную диету, мышцы будут уходить практически мгновенно, то есть, и человек получит ослабленную сердечную мышцу, человек получит разрушение, человек получит нарушение связочного аппарата, потому что для того, чтобы связки синтезировались, нужно колоссальное количество энергии. Итак, вам два-две есть, две сделала, сделала две ошибки, сделала две ошибки. Замечательно. Я надеюсь, что мы, когда их все запишем, Значит, Я думаю, что вы не будете их повторять. Я думаю, что мы все-таки отработаем тот образ жизни, который приведет вас действительно к желаемому весу, чтобы не лишний сбрасывать или сжигать, выбрасывать куда-то, а чтобы нормализовать обмен веществ настолько, чтобы вы могли кушать ну, все, что хотите, и быть в нормальном весе. Вот меня очень часто спрашивают, как вы худеете. Я никак не худею, потому что я... В течение всех своих долгих-долгих лет жизни нахожусь всегда в одном и том же весе. У меня никогда не бывает ни лишнего, ни запасного. У меня все расходуется под ноль, поэтому я не знаю, что такое лишний вес. Ну, ну если килограмм наберется, я тут же его, так сказать, поработаю и сбрасываю. То есть я никогда не хожу ни в тренажерные залы, не перекладываю никакие тяжести, не бегаю для того, чтобы похудеть. Я бегу, если мне куда-то надо, и очень быстро. Но я себе даже не представляю, чтобы я бежала для того, чтобы надо было похудеть. Ну, ну просто это умному человеку в голову даже, я не знаю, тратить свой жир таким глупым вообще способом. Бегать можно, потому что вам это нравится, потому что вы радуетесь, потому что вы ходите, потому что вы получаете впечатление, потому что... но только не для того, чтобы худеть. Хотя, в принципе, кто, кто как бы на что заточен, да? Вот. Итак. Будет ли запись? Да, запись будет. Попробовала на два дня, хватило, потом накинулась на булочки и пирожки. Оля, абсолютно точно, вот абсолютно точно. Итак, вторую фиксируем ошибку – низкокалорийность. Третья ошибка. Третья ошибка, кстати, я вам предлагаю тот же способ. Если вы сделали три ошибки, пишите «три ошибки мои. Потому что ну это, мне вот это интересно уже как ученому даже. То есть кто у нас чемпион будет по 12 ошибкам, ошибкам, я бесплатно приглашу на какой-нибудь еще квестинар, потому что, ну, только честно, пожалуйста. Потому что если вы придете вывести там маленькое количество килограмм, то это будет непонятно. Итак, повышенные физические нагрузки. Третий слайд, пожалуйста. Тяжелые длительные физические нагрузки в режиме, похудания, в режиме снижения лишнего веса, в режиме сбрасывания веса. Как правило, люди говорят, ну, фитнес-инструкторы э, не врачи, в общем, не врачи. да Я как врач не могу так сказать, что меньше ешьте и больше двигайтесь. Но это ни о чем. Э, не важно, сколько вы едите сколько вы двигаетесь, хотя э, определенная доля в этом истины есть, важно как вы кушаете, что вы кушаете, когда вы кушаете, каким образом вы это готовите, потому что на самом деле если вы даже будете испытывать колоссальные физические перегрузки, то вы будете худеть ровно на тот период, когда вы испытываете эти колоссальные физические перегрузки. И обязательно возникнут какие-то проблемы. Если девушка, например, молодая, здоровая, красивая, с лишним весом, например, надо сбросить 10 килограмм, А вот вы заявляете 20, 30, 50, некоторые заявили, когда 2-3 кг – это вообще не лишний вес. А вот когда уже 10, 12, 14, 25 это уже говорит о том, что большинство людей идет серьезно тренироваться на беговые дорожки, на белый эргометр и так далее, и так далее. Значит, я думаю, что физические нагрузки, те, которыми вы пытаетесь сбросить вес, это достаточно сложное мероприятие. И вот если вы будете рассчитывать на только на то, что меньше кушать и больше двигаться, то вероятно, скорее всего, что вы... После того, как прекратите двигаться, опять наберете вес. И после того, как вы посидите на низкоуглеводной диете, опять начнете кушать высокоуглеводную диету, чтобы организм взял свой реванш. Значит, так все устроено. Если бы похудеть было очень просто, то не было бы э, такого количества полных людей на планете, потому что это сейчас называется неинфекционная эпидемия мира. И э, очень сложно скажем так, в длительном периоде удержаться от разрушающего воздействия вот этих вот жировых накоплений. Потому что, безусловно, они на 5-10 лет снижают продолжительность жизни. Они всячески нарушают работу внутренних органов, и центральной нервной системы, и сосудов, и печени, и суставов, и позвоночника, и различных других органов, особенно эндокринных органов. Поэтому, напоминаю, первая ошибка была скорость. Вторая ошибка была низкоуглеводная диета менее 600 килокалорий, значит и третья ошибка, которую мы с вами разобрали, значит это длительные тяжелые повышенные физические нагрузки, а, значит вот. Ага. Я сейчас я буду, я сегодня не буду говорить о том, что делать, потому что давайте разберем, что мы нарушили, потому что иначе если мы будем говорить вот в таком режиме то вы запутаетесь. Итак, сначала мы должны систематизировать ошибки. Следующая ошибка, достаточно глобальная. Сейчас следующий слайд, пожалуйста. Она называется обезжиренная диета. То есть обезжиренная диета, обезжиренная диета – это достаточно серьезная вещь. Потому что как только человек решил похудеть, он садится на все обезжиренное. Идет, покупает обезжиренное молоко, обезжиренный творог, обезжиренные обезжиренное масло, например, да? вот масло нормальное должно быть 82,5%, а человек, который сидит на обезжиренной диете, покупает масло там 34-50%, хорошо, если 72, да? и в результате это называется трансжир, потому что это пальмовое масло, какой-то вариант растительного масла, и те энергетические запасы, которых требует организм, они еще больше истощаются, и образуется очень-очень много различных, проблем. Итак, какие же проблемы возникают при скажем так, переходе в режиме похудания на обезжиренную диету? Но первая глобальная проблема – мозг состоит из жира. Значит, и в результате обезжиренной диеты мозг теряет свою жировую сущность – жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, насыщенные омега-3, омега-6, омега-9 и различные другие жировые вот холестерин, например. Холестерин – это вещество, которое, скажем так, предохраняет сосуды. И мелкие дырочки, которые образуются в сосудах, заделываются именно при помощи холестерина. И холестерин является матрицей гормонов. То есть на его базе делается тестостерон, мужской гормон, экстрагены, женские гормоны. То есть все гормоны в своем основе, практически все, имеют холестериновую матрицу. И когда человек садится на обезжиренную диету, Естественно, все процессы гормонообразования, все процессы функционирования центральной нервной системы нарушаются. Вопрос только, насколько сильна и насколько мощная эта низкожировая диета. Итак, значит, что возникает по результате низкожировой диеты? Первое, повышается, кстати, производители, которые обезжирили, какой-то продукт для того, чтобы придать ему энергетическую ценность, как правило, добавляет в него большое количество сахара. А это, в общем, та же самая высокоуглеводистая диета. И поэтому человек, например, кушает обезжиренную сырковую массу, к примеру, но очень сладкую, и в результате он совершенно не худеет, а даже набирает вес. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что просто так без энергии мы не останемся. В любом случае, кушать продукт, в котором нет энергии, это попусту деньги тратить. Значит, второе, что возникает, возникает повтор, повторный и более высокий набор веса, потому что организм, изголодавшись по жирам, а это, в первую очередь, центральная нервная система, он начинает мгновенно мобилизовать все свои ресурсы именно на накоплении жира, потому что вторую такую ситуацию он не хочет допустить, он хочет, чтобы у него все было внутри. Третье, возникает неконтролируемое чувство голода. Вот чувство голода бывает контролируемое и бывает неконтролируемое, да, так вот, одновременно с ослаблением центральной нервной системы возникает именно неконтролируемое чувство голода. Потому что может быть чувство голода такое, которое просто портит настроение, и человек становится злым. А здесь отсутствие контроля уже, и ученые обращают на это внимание. Снижение иммунитета происходит, причем достаточно быстро. Человек, который находится на обезжиренной диете, он начинает чаще болеть. Возникает сухость и увядание кожных покровов, потому что жир, как правило, у нас существуют жирорастворимые витамины. Это витамин А и это витамин Е. И если идет низкожирная диета, то, естественно, возникают очень серьезные проблемы с усвоением этих витаминов. И как следствие развивается повышенное, скажем так, ну, скажем так повышение старения кожи. И женщина, вместо того, чтобы прекратиться красивую, стройную, молодую, после похудения набирает плюс к своим годам, уже не к весу, а уже к годам 5-10 лет. То есть и выглядит усталой, выглядит нервной, выглядит расстроенной, выглядит изможденной, но вес, так сказать, ушел и в принципе кожа обвисает. То есть кожа не выглядит здоровой, красивой, ухоженной, а как правило, это связано с неправильными жировыми вот этими вот диетами. Я сейчас не буду делать анализ диет, потому что... Это достаточно серьезная вещь, и это не голосовой режим. Анализ диет надо делать системно на бумаге. У нас будет создана группа закрытая, которая будет работать на квестенаре в течение, ну, я думаю, всего года практически, потому что у нас потом планируются мастер-классы по вашему снижению веса, потому что как только вы начнете этот вес снижать, у вас будет возникать много вопросов. И, скорее всего, что раз в месяц мы будем собираться для того, чтобы эти вопросы обсудить и чтобы проконтролировать, правильно ли вы идете, какие ошибки вы допускаете. Да? Поэтому у нас, вот сегодня у нас вот эту тему попросили выпустить в общий эфир, а вообще у нас будет школа, которая состоит из пяти квестинаров, так же, как было в прошлом месяце, в прошлых двух месяцах, да, я потом расскажу, и мы пришлем вам, скажем так, ну, бумагу уже, каким образом это будет происходить. Также возникают неврозы, потому что уменьшение жировой ткани, ведет к э, нарушению миелиновой оболочки и к нарушению, э, скажем так, э, состояния покоя, потому что человек не может находиться в покое, если нервная система испытывает жировые дисбалансы. Итак, третья, четвертая глобальная причина. Пожалуйста, не используйте низкожировые диеты, э, очень низкожировые диеты, потому что это очень-очень Такая опасная вещь. Их можно использовать только умеренно низкожировые, причем по показаниям, причем с высоким холестерином, когда есть запас в крови. Вот тогда это будет правильно. Следующая ошибка. Следующий слайд, пожалуйста. Это энергетические жидкости. Энергетические жидкости – это достаточно серьезная вещь. И энергетические жидкости – это то, что человек не понимает. Вот он, например, начинает пить какие-то напитки, которые относятся к ну, достаточно энергетическим. Это могут быть напитки, содержащие кофеин. И очень много компаний, которые занимаются снижением веса, в момент снижения веса рекомендуют именно такие напитки, то есть энергайзеры. И еще одна большая ошибка, которая относится к этой же категории, это уменьшение количества воды. То есть, вот тут правильно писали, что лишний вес, он может быть не только от лишнего веса, он может быть еще и от отечности. И если ненормальная работа почек, мы с вами будем потом проходить 12 причин лишнего веса. То есть, если вы не угадаете свою причину и будете делать эти 12 ошибок, то 12 на 12 будет 144, наверное, да? меня не могу умножить. То это будет 144 фактора, которые вы, в принципе, ну, не сможете никогда преодолеть этот барьер. В конце концов, раз в жизни надо разобраться, какая у вас причина, и какие ошибки вы допускаете, потому что если у вас есть лишний вес, значит, вы что-то делаете неправильно. Как только вы будете делать это правильно, значит, лишний вес будет убывать, и вы придете в общем в состоянии, когда вы себе уже будете нравиться. Итак, очень важно не употреблять энергетические напитки, которые содержат большое количество килокалорий. Или еще, так сказать, более важно – эти килокалории находятся в режиме э, энергайзеров, в режиме энергайзеров, особенно если химические вещества. Следующая ошибка, достаточно серьезная. Я единственное смотрю, что чат остановился. Если вы меня видите и слышите, поставьте, пожалуйста, ну вот я вижу, люди отвечают, да, то есть э, тот, кто меня видит и слышит, нажмите пере Загрузку страницы, например, F5, перезагрузитесь. Трансляция идет, да. YouTube нас э, как бы остановил, но тем не менее мы перезагрузились. Вот. Э, мы сделаем запись, э, вырежем тот момент, когда э, не проходила запись, и у вас будет за в записи уже эти ошибки все ну, замечательно. Я вижу, подсоединяются. Значит, пока вы подсоединялись, мы уже прошли еще одну ошибку, это энергетические жидкости. Следующая ошибка, достаточно серьезная. Значит, это когда люди думают, что можно употреблять только фрукты. Многие люди садятся на монофруктоедские диеты, фруктоедческие диеты. Значит, это ошибка и достаточно серьезная ошибка, потому что поступает большое количество углеводов и не поступает, другие жизненно важные вещества. Например, не поступают белки. в во фруктах, даже в спелых фруктах, очень, мало, очень маленькая белковая составляющая. И, как правило, разрушается весь обмен веществ. То есть, если человек не использует в своем, в своем питании, ну, хотя бы, он может быть вегетарианцем, он может быть сыромоноедом, он может быть фрукторианцем, есть такие люди, да, но если он сделал себе в организме дефицит по аминокислотам, а дефицит по аминокислотам – это очень серьезная вещь, потому что мы состоим не из энергии, мы состоим, ну, впрямую, не из витаминов, не из минералов, мы состоим не из жировых клеток. У нас основа работы органов всех внутренних систем – это белково аминокислотные комплексы, то есть белки, которые состоят из аминокислот. И вот в этом смысле слова – очень важно, чтобы человек не садился на монодиеты. Особенно, например, яблочные монодиеты или, например, капустные монодиеты. И, пожалуйста, напишите, кто уже сделал большое количество ошибок. То есть мы прошли уже 1, два, три, 4, 5. Мы проходим шестую ошибку с вами. Да? Первая ошибка, я напоминаю, была скорость. Вторая была низкокалорийность. Третье было длительные тяжелые физические нагрузки. Четвертое была обезжиренная диета, то есть резко обезжиренная, вообще уход от жирной продукции вплоть до там, творога с нулевой жирностью. Да? И вот шестая причина, проблема, шестая ошибка – это вот как раз фрукты, которые человек начинает потреблять в невероятных количествах. Он сидит на капусте и овощи, фрукты и овощи. Да? Он сидит на капусте, он сидит на, на помидорах, он сидит на цитрусовых, на винограде, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это ошибка, потому что углеводы без аминокислот, без жиров, это называется несбалансированное питание. И в принципе есть такие направления которые могут в определенном возрасте, я сейчас не говорю, что сыроедение плохо или там, фрукты плохо, я сейчас говорю, что в, тип, в программах снижения веса подразумевается, что у человека ненормальный вес, подразумевается, что у человека есть заболевания какие-то, заболевания поджелудочной железы, как правило сопутствующие, сердечно-сосудистые, заболевания суставов, заболевания различных других органов, да? и вдруг он садится на фруктовую диету, Долго. Он получит колоссальное количество проблем. значит Эти проблемы будет очень сложно потом решить, потому что, как правило, сорвется поджелудочная железа, как правило, сорвутся значит, другие органы, которые отвечают за серьезные проблемы, связанные с инсулином. Вот Если человек выбивает, например, стакан апельсинового сока, то это огромное количество от 200 до 600 килокалорий. И эти 600 килокалорий мощнейшим ударом бьют по поджелудочной железе. Значит, вырабатывается мгновенно, вырабатывается, повышается уровень сахара в крови. Поджелудочная железа резко сбрасывает инсулин. Инсулин резко сбрасывает сахар. Сахар резко сбрасывает чувство голода. Человек попадает в состояние, когда у него начинается паника, такой вот, скажем так, переизбыток адреналина, потому что колоссальный удар вот этим сахаром по центральным нервным по центральным нейронам возбуждает очень серьезные реакции в организме, которые не контролируются. И человек очень хочет кушать, и потом он начинает уже кушать все подряд, потому что скачки инсулина постоянно вызывают чувство голода, человек вызывает у себя, значит, недовольство, и возникает целый ком проблем, которых у него не было бы, если он бы не садился на монофрукторианскую диету. Сюда относятся соки, сюда относятся сладкие фрукты, например, бананы, виноград, груши, персики, сюда относятся, даже картошка потому что все это содержит фруктозу глюкоза это одна молекула до да? фруктоза сахароза там, фруктоза две молекулы глюкозы сахароза три молекулы глюкозы и так далее так далее так далее и, так далее. и э, получается что э, человек просто резко гоняет из стороны в сторону свой инсулиновый обмен в результате он получает проблем которых у него бы не было Итак, мы с вами прошли 6 причин пожалуйста так, только увеличила физическую нагрузку, старалась делать это разумно. Ну, разумно можно увеличивать. Физическая нагрузка обязательно нужна. Мы говорим про длительные, тяжелые, истощающие физические нагрузки. Это может быть бег, это может быть силовая гимнастика, это может быть тренажерный зал, это может быть там часовое, двухчасовое плавание. Потому что люди, чтобы похудеть, испытывают колоссальные, колоссальные Физические нагрузки, но при этом они худеть не будут. Они похудеют только на время, когда они тратят энергию. Итак, Олеся сделала уже 4 ошибки. Галина 3, Ольга 3 ошибки. Ну, в среднем, наверное, так и будет, что 3-4 ошибки вы сделали. Угу. Пока 3 ошибки, 2-3-4. Угу. Была на гречневой монодиете. Неправильно. Значит, кто-то сидит на рисовой диете. Неправильно. Кто-то сидит на яблочной диете. Запомните, что монодиеты можно делать не более трех дней. Три дня это не является существенным нарушением, нанесением вреда собственному здоровью, причиненного ущерба. Поэтому на этих диетах можно посидеть один день, два дня, три дня. Ну, можно, скажем так, неделю, но не более. Не более, потому что потом придется очень долго все это восстанавливать. Итак, мы двигаемся дальше. Значит, мы с вами разобрали шесть ошибок, которые стоят очень дорого. Потому что, во-первых, они требуют денег. Во-вторых, они требуют достаточно серьезного напряжения центральной нервной системы. В-третьих, они требуют большое количество, скажем так, времени, потому что если человек, например, записался в тренажерных зал и там и, -за, круглосуточно плавает, занимается там теннисом, ну я не знаю, чем вы занимаетесь, да, какими-то серьезными, то это еще и плюс время, это еще плюс деньги, это еще и плюс, так сказать, ну, ваше, ваше настроение, потому что если вы занимаетесь спортом ради того, что вам приятно, то это замечательно то так и делайте, играйте, прыгайте, бегайте. Не станет приятно, вы прекращаете это делать. Если вы занимаетесь для того, чтобы похудеть, постановка вопроса неправильная. Неправильная, нужен другой образ жизни, другой образ мысли. Итак, следующее, двигаемся дальше. Седьмая ошибка. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, Седьмая ошибка заключается в том, что человек начинает пропускать еду. Что такое пропускать еду? Например, он пропускает обед. Это еще худо-бедно. Если он пропускает завтрак, то он вообще делает плохо. Некоторые начинают пропускать ужин, никогда не ужинать. Да? Это более-менее нормально. Да? Но перерыва такого глобального, чтобы человек, наверное, ну, допустим, только позавтракал и больше не кушал. Так тоже нельзя. Питаться лучше более-менее дробно. И желательно, ну, с какими-то одинаковыми промежутками. Это может быть 3-4 раза, небольшое количество. Мы потом будем изучать эту технологию, каким образом питаться, чтобы не поправляться, чтобы худеть, чтобы худеть постепенно, постоянно, целенаправленно, осознанно. Не просто, чтобы испытывать на себе различные модные диеты и потом к выводу, приходить к выводу, что вы потратили деньги и время. Попейте водички. Если пропуски пищи бывают у вас просто, не успели поесть, никаких проблем нет. Да? Если у вас пропуски пищи идут в режиме похудания, например, каждый день вы пропускаете обед или каждый день вы пропускаете завтрак, то это не приведет к желаемым результатам. Если бы это привело к желаемым результатам, человек переходит, переходит на одно-двухразовое питание. Значит, это ведет к постепенному набору веса, причем к стабилизации веса достаточно длительному, сложному организму приспосабливается работать в условиях низкокалорийности, такой вот пропусков, даже это не низкокалорийность, научитесь разделять ошибки между собой. Низкая калорийность – это меньше 600 калорий. А пропуски – это когда у вас, например, 800 калорий, но вы кушаете нерегулярно, то есть это называется нерегулярность питания. Вот это вот достаточно серьезная ошибка. При нерегулярности питания вы не сможете недолго удержать вес не э, снизить его до э, цифр, которые вас, в общем-то, устроят. Итак, э, что еще э, опасно в пропусках? Значит, если вы, например, никогда не пробовали и вдруг резко убираете э, ужин, резко убираете ужин, без различных чаев, то есть что такое нерезко? Нерезко – это значит, вы чем-то заменили, коктейлем каким-то, ну, может быть, низкокалорийным ужином, например, кефирчика полстакана выпили или еще что-то, то возникает голодный сон. Голодный сон – это когда во сне человек начинает мечтать о еде. Естественно, возникает сбой центральной работы, центральной нервной системы. И очень многие люди так и делают – ложатся спать голодными. Потом ночью они мучаются, потом они с собой недовольны, потом утром они стоят в плохом настроении, потому что и ночью, и днем необходима глюкоза, которая отвечает за, так сказать, работу мозга. И в ночью накапливается гликоген в печени. То есть, ну, достаточно много различных процессов происходит, поэтому пропуски еды не являются вредными, такими какими-то колоссальными. Они являются неэффективными в системе снижения веса. Неэффективность и вредность – это разные вещи. Вот если скорость – это вредность, стопроцентная. Если тяжелые физические нагрузки – это колоссальная вредность, особенно пожилым людям, особенно молодым девочкам, которые в 15 лет начинают таскать штанги, там, перетягивать огромное количество гирь вот этих. да, Это колоссальная вредность. Еще не встал позвоночник, еще не встали суставы, еще не встал половой, так сказать, гормональный обмен. И девочка начинает таскать штангу. Это колоссальный вред, потому что... Мышцы укрепляются, в мышцах начинает вырабатываться тестостерон, теряются месячные, и, в общем, возникают достаточно, достаточно серьезные проблемы. Мне хочется вам подсказать какие-то вещи, чтобы вы не только похудели, не только приобрели ту стройность, о которой вы мечтаете, но чтобы вы параллельно не повредили своему организму, чтобы вы параллельно избавились от каких-то серьезных проблем, которые вы можете нанести неправильными. А как же ужин дай врагу? Ужин отдай врагу, ну скажем так, давайте так, полужина отдай врагу, да? И речь идет о низкокалорийном ужине, то есть это может быть просто, например, что-нибудь, ну вот, а кстати, вот, кстати, вот чтобы такое на ужин съесть, чтобы не поправляться, значит, но только не фрукты, только не овощи, не в смысле не... Скажем так, не крахмалистые овощи, потому что, если вы, например, скушаете на ночь апельсин, например, и яблоко, то это огромное количество фруктозы и глюкозы, и всю ночь вы будете накапливать жир именно из этого. Потому что яблоко, банан, например, это является очень хорошо, высококалорийным средством. Кстати, знаете, что в рейтинге может подняться практически близко к первому месту для набора веса? Вот, ну, никогда не угадайте. Кстати, попробуйте угадайте, может быть угадайте, я потом вам скажу, что является одним из самых-самых лучших, уникальных, ну просто потрясающих калорийных продуктов, от которых вес будет нарастать просто катастрофически. Это ваш любимый продукт. И это не мясо, это, в смысле это не булочки, это не сладости, это не конфеты, к сахару это не имеет никакого отношения. Вот. Думайте пока кусочек вареного нежирного мяса. Но если вы да, мясоед, то в принципе кусочек вареного нежирного мяса будет всю ночь заставлять организм худеть. Вареное мясо, вареное мясо, салат из капусты, с морковью. Да, это может быть рыба, это может быть мясо с овощами, это может быть кисломолочные продукты. Кстати, это может быть кисломолочные продукты сниженной жирности. Значит, не подумайте только, что я говорю, что нельзя кушать продукты сниженной жирности. Да? Нельзя только продукты сниженной жирности кушать. Человек переходит на кефир и он сидит на этом обезжиренном кефире три недели. В результате у него получаются колоссальные проблемы. То есть низкокалорийный кефир – это хорошая вещь, это замечательная просто вещь, да? но она должна использоваться не в режиме монодиеты, а просто в режиме того, чтобы снижать калории. Но я вам обещала, что мы калории считать не будем. Мы потом составим рейтинг продуктов, который позволит вам из него выбирать уже, так сказать, не считать гликемический индекс, потому что э, вы здесь очень-очень э, еще одну главную ошибку совершаете, потому что э, это будет как раз следующая ошибка. Итак, мы запомнили, это седьмая ошибка. Напишите, пожалуйста, кто седьмую ошибку совершал, или э, можете прибавлять, так, 1 плюс два плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7, да, можете прямо плюсовать, чтобы мне было понятно, потому что э, творог можно на ужин. Да, на ужин можно творог, лучше, если это будет не жирный, а, скажем, скажем так, творог низкой жирности. Я уже этот комментарий сделал, чтобы вы не подумали, что вообще не надо кушать низкокалорийные, что не надо кушать фрукты, и овощи. Не надо кушать только фрукты, и овощи. Не надо кушать только низкокалорийные. То есть вот слушайте то, что я говорю, а не то, как вы поняли. Если вы что-то не поняли, значит вы спросите, да, я отвечу. Ряженка на что это замечательно, это просто, просто великолепно. Итак, следующая причина, восьмая – это неумение или непонимание, слайд, пожалуйста, сделайте, это непонимание, каким образом приготавливать продукты, потому что очень многие люди думают, что они очень хорошо готовят и все разбираются, и садятся на низкокалорийные диеты, на умеренно калорийные диеты, но они не учитывают несколько особенностей, значит, существует Четвертая плюс седьмая ошибка. Ну, замечательно. Я не поняла, можно ли пить свежевыжатые соки. Можно. Свежевыжатые соки можно пить во время еды. Это потрясающая история. Но нельзя на свежевыжатых соках сидеть, например, неделю подряд. Категорически нельзя. Да? Свежевыжатый сок полстакана, стакан там 150 грамм, это идеальный вариант свежевыжатого апельсинового сока, если вы кушаете рыбу, если вы кушаете, например, ну, мясо какое-то, да, и запиваете этим соком, он содержит ферменты, витамины, он содержит глюкозу. Просто мы говорим, что некоторые садятся на соки, прямо на соковые диеты, на, сока, на моносоковые диеты. То есть этого делать категорически нельзя. Ну, во-первых, вы просто не похудеете, во-вторых, вы испортите поджелудочную железу. Мой муж сказал, что он враг, всю еду отправляйте ему. Замечательно. Сыр? Нет, не сыр. Сухофрукты. А ну-ка посмотрю сухофрукты. Нет, нет, нет. Виноград, банан. Нет, нет, нет, нет, нет. Седьмая тоже была, тоже моя ошибка. Замечательно. Шесть с дробностью питания. Так, йогурт. Седьмая ошибка моя. Так, седьмая моя. М -м, замечательно. Плюс один, плюс один, плюс один. Я поняла. Ноль ошибок. Ну, Лидия, вы молодец. Сколько у вас лишнего веса? Скажите, пожалуйста. Может у вас его два килограмма? Тогда значит вы находитесь в нормальном гармоничном состоянии. Финики, картошка, орехи, ну нет, нет, нет, нет, нет, пока у нас никто не угадал. Растительное масло, нет, трансляция не восстановилась, Вера, нажмите кнопку номер 5, обновитесь. 3 плюс 1, виноград, нет, нет, нет, нет, нет, Основная вот ошибка моя. Так, замечательно, я назову, чтобы вас не мучить, один из самых лучших, самых калорийных продуктов, которые мы все любим, которые мы все обожаем, которые вызывают хороший прирост веса. И это семечки, молодец, Татьяна, мы с вами синхронно. Молодец, Танечка, молодец, это именно семечки. Значит, Причем все люди как-то так странно к этому относятся, они думают, что вот они худеют, все, уже масло исключили, сахар исключили, булки исключили, и наедают семечки от Мартина, то есть одна, вторая, третья пачечка. При этом они говорят, я уже ничего не ем, я вообще ничего не ем, но я продолжаю набирать вес. Да? Вот, семечки являются очень калорийным блюдом, и если вы съедаете пакетик семечек, то вам обеспечен прирост лишнего веса, потому что калорийность семечек, она практически очень-очень серьезная. Но сегодня мы не будем про калории. Итак, боже, а я их как раз и грызу. Галина, я не сомневалась. То есть не только вы их грызете, вся Россия их грызет. Причем в таких невероятных масштабах, что просто скоро мы уже будем догонять американцев по лишнему весу. Потому что туда добавляется соль, туда добавляются жареные простые. Туда добавляется глутаман. То есть почему эти семечки невероятно вкусные? Потому что глутаминовая кислота является мощнейшим отравляющим веществом. И э, человек, который один раз попробовал семечки, он может практически стать семечным наркоманом. И э, я поймала себя однажды на таком. Э, я вообще семечки как бы люблю, но я не могу сказать, что я их постоянно ем. Я их ем очень редко. Но после одной пачки съеденных семечек у меня было абсолютно осознанное желание пойти купить еще. Просто я, я это желание как-то сразу распознала, потому что это было желание не мое. Ну, то есть это для меня не характерно, чтобы я за каким-то продуктом поднялась и побежала. А тут мне прямо реально хотелось броситься в магазин, прямо броситься и купить вот эти семечки. Поэтому тот, кто э, семечный наркоман, сами себе в этом признайтесь. Там добавлены усилители вкуса, Туда добавлены послевкусие, туда добавлены до довкусие, туда добавлены смесь аминокислот. То есть, но ну, это очень-очень грязная такая история, поэтому э, нас подсаживают. Нет, орехи кедровые можно? Можно. Мы сейчас говорим про режим снижения веса. Кедровые орешки – это ну, потрясающая история, но если вы съедаете стакан кедровых орехов, вам никто не поможет похудеть. Натуральные семечки на развес тоже вредны. Значит, Лилия, они не вредны, они очень высококалорийны они в некоторых случаях полезны. Тут у нас есть девушка, которая хочет поправиться. Вот я бы ей посоветовала покупать натуральные семечки на развес и кушать их. Там содержится очень много калорий, они очень вкусные. Они, в общем, полезны для организма. Там чисто из них давят масло. То есть там растительное масло – это квинтэссенция природы в смысле энергетики. Поэтому я не говорю, что они вредные. я говорю, что они набирают вес. Вот уходите от неправильного понимания вредности и полезности продуктов. Для того, кто хочет похудеть, они бредные. А для того, кто хочет поправиться, они полезные. То есть правильно, пожалуйста, называйте слова, правильно вешайте ярлыки. 578 калорий. Да, 100 граммах семечек. Это практически четвертая часть суточной нормы. И я, и я смотрю вас и грызу. Все бросаю. Оля, да, я соскочил с семечек, когда подцепил хеликобактер. Абсолютно точно. У нас очень грамотный читатель, которого непонятно как зовут, но он все время совершенно значит, правильные дает выводы. Да, то, спасибо за седочки. То ли еще будет, то есть мы разберемся со всеми продуктами, которые... Не надо кушать, если вы хотите худеть, если у вас действительно есть такая задача похудеть. и так дальше. Дальше мы двигаемся. А вот на восьмой причине я немножечко проскочила из этих семечек, они мне как бы голову затуманили. Я прям вспомнила, какие они вкусные. Да? Особенности еды. Например, соусы. Это очень высококалорийная вещь: 150 калорий, ложка соуса чайная содержит. да, Или, например, в салат вы добавляете масло. Вот одна женщина говорит: я вижу 120 килограмм, но никак не могу похудеть. Я кушаю только салаты. Я уже говорит плохо себя чувствую у меня уже просто вообще нарушился гормональный обмен вес никуда не девается я говорю какие вы салаты кушать она говорит ну, ем капусту ем морковку ем свеклу я говорю сырую варенную сырую но в основном варенную то есть понимаете какая ситуация когда вы кушаете сырые овощи например сырой горошек ну, скажем так, не неприготовленные, сырую морковку, сырую свеклу, в них содержится большое количество клетчатки. И организм очень долго переваривает эту клетчатку, но ее не может быстро растворить. Но если вы сварили свеклу, друзья мои, она называется сахарная свекла. Сахарная. У нас еще сахарные косточки только. Свекла – это потрясающий, калорийный, замечательный продукт, особенно в вареном виде. Его гликемический индекс резко повышается, так же, как и в вареной морковке. Поэтому, потому что клетчатка растворяется при варке, она разрушается, и на арену выходят сахара, да? Даже если вы тростник будете кушать в вареном виде, он тоже сахарный тростник. Одна столовая ложка растительного масла 180 калорий, абсолютно точно, то есть 3 столовые ложки, и вы уже выбрали полсуточной нормы, то есть ну, поменьше чуть-чуть, но это практически уже в ту сторону двинется. Ну что цепляться к телам? Нельзя семечки, значит, нельзя, что без них никак. Вы знаете, это, Вера, это тяжелое потрясение, потому что э, если человеку, вот он, может быть, уже все исключил, он уже исключил сахар, он привык, и вдруг у него последнее святое забирают семечки, да? Поэтому я сейчас представляю, как неприятно людям, которые с утра до ночи, Любите, так удивляете, да, читатель? Да, замечательный читатель. Как вы удивляете? Ага. Ну, Я сама удивляюсь. Будете смеяться, я сама удивляюсь. Я удивляюсь, что миллиард человек не может похудеть. Я удивляюсь, что человек не может никак разобраться с этой причиной лишнего веса. Нет там никаких проблем. Там есть чистые технологии. Вот это кушай, вот это не кушай, сколько весит в граммах, почему это развивается, как делать, что, где, когда, как, зачем и почему кушать. Как зачем что, когда и сколько двигаться? Как зачем что, когда и сколько очищаться? То есть там абсолютно технологическая линия. Существуют десятки мифов, существуют ну, прямо, ну, я не знаю, какие-то катастрофические тайны вокруг этого. Нет там никаких тайн. Любой, я не знаю, техник по электротеплоснабжению скажет вам, что если вы съели 3000 калорий и потратили полторы, то полторы ляжет в жир. Ну, ну нет другого способа, да? Вот. Но... То, что меньше ешь и больше двигайся, не работает. Вот это не работает, потому что меньше ешь, настроение плохое. Говорит, больше двигайся, пришел, устал, наелся. То есть вот это как-то, оно не прямо пропорционально, а скорее обратно пропорционально. Да? Поэтому вот я и говорю, что я эту тему не люблю. Тема лишнего веса – это очень серьезная тема. Это, это глобальная тема, это колоссальная. Вы знаете, если бы это было бы просто, то не было бы миллион запросов, 2 миллиона, да, вы же смотрели, да, что огромное количество запросов с целью похудеть, а к весне это будет 3 миллиона запросов, это 100%, потому что люди оденут свои старые штаны и поймут, что они в них не влезают. Итак, двигаемся дальше, дальше. двигаемся дальше. Рекомендация, Светлана, попробуйте занять руки чем-то другим, например, лепкая пластилина, помогает. У вас еще и чувство юмора замечательное. Вы уже нутрициолог дипломированный, но у вас чувство юмора потрясающее. Значит, именно пластилином именно занимайтесь, чтобы не жевать семечки. Но это, честно говоря, похудеть не поможет. Вот, двигаемся дальше. С восьмой проблемой мы поняли, Да что если мы не понимаем, какие соусы мы едим, сколько масла мы добавляем, какое масло самое высококалорийное, какое другое, то никакие булки нас не спасут. Лучше бы мы булку съели, чем мы съедаем в день 4 столовые ложки растительного масла. Вот я готовила капусту недавно квашенную, я очень люблю жареную капусту квашеную, и когда я налила уже пятую ложку растительного масла туда, я э, уже поняла, что я делаю что-то не то, потому что, ну вот мне реально хочется растительного масла, вить, вить, видь, вид, туда тем более открыла новое растительное масло, масло из, ма, из мака, да? Можете себе представить, я привезла его из Венгрии, это потрясающе, это невероятное масло, и вот я, так сказать, тренировалась, запомните, что масло – это квинтэссенция природы, квинтэссенция – это практически консервированное солнце, поэтому, если хотите худеть, то растительное масло в минимальных дозах только, так сказать, вот опять, что масла вообще нельзя, Олеся? Нет, масла можно, но его нужно кушать нормированно И нужно понимать, что каждая столовая ложка растительного масла это, – это огромное количество килокалорий. Кстати, растительное масло 900 содержит килокалорий, 100 граммов сериалов – 900. Килокалорий, но ну, это, это чемпион по энергетичности, да. Не хотела считать калории, но вы меня сдвигаете в ту сторону. Значит, да, масло это 99,8% жира, абсолютно точно. Итак, значит, двигаемся дальше. Девятая причина, да. Девятая причина у нас. Нельзя резко, девятый слайд, пожалуйста. Нельзя резко уменьшать калорийность рациона. И это тоже Ошибка. Значит, что такое резко уменьшать калорийность рациона? Это значит, вы решили с завтрашнего дня сидеть на диете. Все, решение принято твердо, вперед. На следующий же день у вас будет колоссальный стресс. Организм скажет: я вообще не понял, где еда, что случилось, что я не знаю, голод, холод, война. Я не знаю, что случилось. И он начнет экономить запасы жира, которые есть внутри. Он понимает, что настали тугие времена. Он, он не может понять, для чего вам это надо. У вас внутри огромный колоссальный запас энергии. Энергия – это наше все. Без энергии… Энергия вообще – это наша жизнь. То есть вот те вот запасы, которые лежат у нас в рюкзаках, ну, у кого-то ниже там, пояса, у кого-то выше пояса, это наш жизненный, стратегический запас на трудное время. И вдруг организм лишается свежего поступления энергии. Он мгновенно перекрывает доступ к тому, что у него было. Потому что как только вы начинаете расходовать деньги, например, жена, как только пошла в магазин, муж мгновенно перекрывает доступ к резервам. Вот Точно так же и тут организм действует. То есть он бережливый, он совершенно уникальный. Поэтому не надо его обманывать. То есть надо медленно, печально, чтобы он не понял вообще, что произошло. Не надо с завтрашнего дня садиться на диету. Надо начинать садиться на 25% диеты. Условно говоря, решили что-то ограничить, постепенно, медленно, печально снижайте дозу сахара. Потому что люди вот так делают. Пришли, я к завтрашнего дня исключил сахар раз и навсегда. Все, я с собой договорился. Через два дня настроение такое, что человек готов повеситься. Да? Да, так делать не надо. То есть медленно, печально, постепенно. А тем не менее мы прошли с вами уже медленно, печально, постепенно 9 ошибок. И я прошу вас снова написать. У кого одна, у кого две, у кого три. Можете просуммировать. И ставьте, например, 8 из 8 или 6 из 9. потому что это очень важно. Мне важно понять, насколько, вот срез людей, которые, ну, во-первых, интересуются этой темой, во-вторых, может быть, сами хотят похудеть, насколько вы уже наделали ошибок. Потому что если у кого-то не получилось похудеть, значит, он все ошибки делает, и он все ошибки может делать даже одновременно. Итак, двигаемся дальше. Две ошибки из 9, три из девяти. 1,9, 9, моя, моя. Да, 9, это ваша. А вы напишите, сколько всего у вас. Сколько, например, 3 из 9, 2 из 9, 6, 8. Молодец, любовь. Так, Алена, 4 из 9. Уж не моя ли это Алена? Да, это моя сестра Алена, скорее всего, что, да. 9, это про меня. 4, а если заменить сахар на мед? То же самое. Что на что не меняете? Мед а удивительная калорийность. Итак, 7 из 9, Юля, похоже, вы чемпион пока еще, да? Ну, замечательно. Итак, десятая причина. Десятая причина – это нельзя сбрасывать много килограмм. И это очень серьезная причина. То есть, что такое много? Что такое скорость, понимаете? Что такое низкокалорийность, мало, понимаете? Что такое обезжиренность, понимаете? А вот сейчас абсолютно другой ракурс. Нельзя сбрасывать много Веса. Мало того, что нельзя сбрасывать быстро, так нельзя сбрасывать еще и много. То есть, катастрофа для организма. Нельзя сбрасывать более 10% веса э, в 3 месяца, потому что это будет уже э, много, то есть по Всемирной Организации Здравоохранения. У нас есть такие рекомендации Всемирной Организации, когда она делает огромные статистические задачи решает, то есть исследует очень большое количество людей, исследует состояние, как человек худеет, почему, как он быстро набирает. То есть таких исследований в мире очень много. Я вас в этот раз статистика не увлекала, потому что нам реально надо разобрать ошибки. Если у вас не получилось, значит, вы должны понять, почему не получилось. Если вы из 12 сделали 9 ошибок, то у вас и дальше, так сказать, может не получиться, если вы будете продолжать их делать. Итак, снижение веса, рекомендуемые всемирные, организации здравоохранения 2-4 килограмма в месяц. Это норма. Больше – это уже много, это уже быстро, это уже неправильно. Сейчас вы начнете. Ой, а вообще, почему, что такое? Вот это плохо. Итак, вот, у нас чемпион Людмила. 9 ошибок из 9. Напишите еще, сколько у вас лишних килограмм. да? Итак, обратите внимание. Значит, нельзя худеть на большое количество килограмм. Если вы решили сбросить, например, 20 килограмм делим на 4, ну, ну максимум на 5, но это много уже, 5, я уже, у меня уже язык не поворачивается. Допустим, на 4 килограмма да, в месяц вы сбросили, то 20 на 4, это будет 5 месяцев. Вот делите так, вам надо сбросить 30 килограмм, делите на 4 или на 2, и вы поймете, за какой период, вы должны расчетно приблизиться к вашему весу. Тогда организм успеет приспособиться, он успеет изменить запасы, он успеет эм, отрегулировать гормоны, он успеет восстановиться, он успеет наладить обмен веществ. Чем меньше веществ, тем лучше обмен. Да? И, кстати, между прочим, сегодня три больших праздника. Сегодня первый день космонавтики. Потрясающий день. Можете себе представить, сегодня день космонавтики. И я вам скажу, Поздравляю вас, с унитаза в космос не стартуют, поэтому э, толстых в космос не берут, таких не берут в космонавты. Поэтому я вас поздравляю с этим днем, и это наша гордость. И э, я думаю, что, э, скажем так, это, это день, это на самом деле очень значимый день для нашей страны. Второй сегодня день, праздник, это день физика. Это потрясающие люди, они все... Э, исследуют с точки зрения механизмов, происходящих в организме. здесь вот такая великая наука. То что, наш, то, что наша школа снижения веса стартовала именно в день физика, это говорит о том, что мы практически с вами уйдем в, теплодинамику или в теплоэнергетику или в какую-то физическую специальность, то есть это знаково, это не может быть просто так, что мы хотим улететь в космос да, и не знаем законов физики. Поэтому энергия это физическая физический параметр, она ни с чего не приходит, она никуда не девается, она переходит из одного состояния в другое, она вечна, она бессмертна, так же как вечное и бессмертное солнце. Энергия это воздух, энергия это вода, энергия это э, земля, энергия это энергоносители, энергия это глюкоза, энергия это жир в нашем организме, энергия это горку верблюда, энергия это все, что находится в растениях, в семечках и так далее, это все энергия. То есть она просто переходит из одного состояния в другое. Вот я уже начинаю любить семинар по лишнему весу, потому что мне самой становится интересно. А, значит, А вы там лишний вес, как похудеть? Похудеть от слова худо, не надо худеть. А если бы вы задали вопрос, а как рационально использовать свою энергию? Я бы э, очень, так сказать, с вами на эту тему даже и очень серьезно бы позанималась. Потому что как похудеть, как похудеть? чтобы еще такое сесть, чтобы похудеть? Да? То есть это не интересно, что еще такое сесть, чтобы похудеть. Интересно, как наладить свой образ жизни для того, чтобы иметь всегда достаточный запас энергии. Как похудеть молоденькой девочке, которая хочет родить ребенка? Эстрогены женские гормоны вырабатываются в жировой ткани, то есть они там преобразуются. Если она похудеет настолько, что у нее на животе не останется на капле жира, она не родит здорового ребенка ей нечем его будет выкормить, она родит какого-нибудь недоношенного, недокормленного, если у нее не будет молочных желез, то она не сможет его выкормить, а молочные железы это прежде всего жировая клетчатка, потому что основой молочных желез является молочнообразующий аппарат, естественно, да, но тем не менее он находится в прослойках жировой клетчатки, поэтому вот эти девочки, у которых нет ни груди, которых, которые худеют, которые сидят на истощающих диетах, которые нарисуют себе брови и и вообще непонятно, что делают. Да? То есть это глупость величайшая. У женщины обязательно должен быть живот. У нее обязательно должна быть грудь. У нее обязательно должны быть бедра. Они должны быть красивые. Они должны быть пышные. Они должны быть стройные. Но это не, это не значит, что там на них должно висеть там, 8 килограмм там, жира. Да? Но они должны быть обязательно округлыми. Они должны быть мягкими. Они должны быть сексуальными. Но обязательно должен быть жир. Обязательно должен быть жир. Обязательно должны быть жировая ткань на молочных железах. Это, это не уши из панели. Да? И тот, кто худеет, потом получится очень большие-очень большие проблемы. То есть обнажаться кривые ноги, обнажаться какие-то еще более серьезные вещи. То есть, Девочки, ну просто, ну это смешно. Вот это вот, вот, это вот поколение субтильное, которое любой ценой, которое доходит до анорексии, которое доходит до очень серьезных проблем, от которых уже зависит безопасность нации, в конце концов. То есть мы должны... Вот я прямо, аж, прямо у меня аж... У меня аж голос заканчивается. Настолько мне хочется, чтобы девочки были красивые, значит, пышные, розовые такие. Ну вот, ну... Конечно, они должны быть немножечко спортивные, но это, это вообще не то, что... Я вот смотрю на вот эти страницы рельеф, где женщина таскает вот эти вот штанги, приседает. Смотрите, кому нужна ваша круглая попа? Никому. Никому ваша круглая попа не нужна, кроме вас самих. Вам на ней только сидеть. То есть мне нравятся нормальные девочки, нормальные женщины, у которых, ну, скажем так, есть за что подержаться, есть на что посмотреть. Запомните, тощая корова, еще не газель. И если вас не любят, вас не любят не за то, что вы более полная, чем нужно, или там бедра более шире, чем нужно. Обязательно существует женский тип фигуры. То есть мужской тип фигуры для женщины – это неправильно. То есть обязательно должна быть жировая ткань, в которой перерабатываются женские половые гормоны. То есть это, это аксиома. То есть я не знаю, мужчины не кости, мужчины не собаки, они на кости не бросаются. То есть обязательно должны быть совершенно... Ну, ну, другие подходы должны быть. Другие должны быть подходы. Модели, которые красиво дефилируют 180 сантиметров роста и на которых одежда висит, как на вешалках, это просто мода. Почему нам внедрили эту моду? Это вообще это глубокая, глубочайшая ошибка нашей страны, которая пошла совершенно не по нашему пути. То есть как можно в нашу, в нашу погоду иметь там вес там 48 килограмм. Да? Я видела людей, которые доелись, доголодались, до дохуделись до катастрофической анорексии, это, это отвратительная, совершенно ужасная история, то, что нам навязывают гламурные журналы. Да, человек имеет право весить ровно столько, сколько он хочет, как он себе модель, но кто внедряет эту модель? Кто внедряет модель э, мужеподобных женщин, у которых, так сказать, ну, не нравится мне это? Я как врач категорически против. Я говорю, что да, действительно вес должен быть... Э, Нормальный. Кстати, что такое нормальный вес? Да? Но ну, Мы будем это изучать. Самая простая формулировка нормального веса. Рост минус 100 остается вес плюс-минус 5 килограмм. Вот. Если вы ростом 170 минус 100, это значит 70 минус 5 или 70 или плюс там 2-3-5 килограмм. Это нормальный вес. Дальше все уже это вот индексы, это все можете высчитывать хоть до потери сознания. Вот, соглашаю, Светлана, соглашаюсь со всеми вашими словами. Ну, вот, да, аж настроение поднялось, Ларис, ну, абсолютно, да? Ну, ну, что это вот мы придумали? То есть вот это вот... Дочь не может поправиться, много работает стрессы. О, вот это вам надо ее кормить правильно. мы да не красавица. Правильно, Елена. То есть русские женщины были самые красивые на протяжении знаю, всех веков и народов. И никогда не было там, кривоногих, худых, там, с бородой, с мышцами с какими-то. То есть были нормальные русские хорошие красавицы, вот давайте в эту сторону двигаться, давайте объясним нашим детям, что ну, не надо вот это вот голодание устраивать до анорексии, не надо. Итак, я немножечко разошлась, но все знают эту мою позицию, что тощая корова еще не газель. Итак, следующая причина, которая катастрофически строит безумно дорого, которая смертельно опасна для организма человека, химические препараты и химические процедуры химические препараты и химические процедуры. Нельзя категорически снижать аппетит, нельзя пользоваться никакими сжигателями химическими, нельзя делать никакие липосакции, нельзя ничего вырезать, нельзя ничего лимфодренировать, нельзя использовать никакие процедуры, которые воздействуют на гипофиз, на гипоталамус, на щитовидную железу. То есть нельзя никакие принимать средства, которые выборочно сжигают жир в каком-то месте в одном и сжигают в другом. У нас уже есть начитанные семинары по, вреду, по, по вредным, скажем так, исследованиям медицины, но я сейчас это перечитывать не буду, потому что у меня уже практически не осталось времени. Да? Мне хотелось донести для вас, для вас вот эту системность. Я думаю, что мы где-то вывесим или дадим вам доступ к этим вебинарам, где каждое лекарство, там, начиная от, так сказать, блокираторов аппетита, оно рассказано, и вот, вот просто запомните, вот причина выглядит так. Нельзя принимать химические препараты, химические процедуры, химические различные манипуляции, желудок ушивать там, отрезать жир на животе, ну и так далее, и так далее. Организм на все скажет «нет». Организм на все скажет «верните обратно». Клеток тучных у одного человека, жировых, останется столько, сколько было. И они обязательно наполнятся. Высасывайте, вы шкрябываете, и все равно будет все то же самое. То есть здоровый образ жизни никакого отношения не имеет к медицине. То есть если вы хотите жить в стройном теле, составьте для себя образ здорового образа жизни в стройном теле. И следуйте этому образу, и все будет нормально. И последняя причина, двенадцатая, это неправильное голодание. Голодание бывает правильное, я специалист по голоданию уже с 35-летним стажем, и голодание бывает неправильное. Существует огромная масса неправильных голоданий, которые никогда нельзя употреблять именно потому, что неправильное голодание приведет к нарушению здоровья. Значит, нельзя голодать на сухую. нельзя голодать э, длительно, без э, паразитарных программ, нельзя голодать на соках, нельзя голодать на травах, то есть э, можно на элементах, можно, какие травы, вот одес, например, тоже трава, да. Нельзя голодать на апельсиновом соке, потому что будет колоссальный удар по поджелудочной железе. Я сейчас не буду раскрывать это. Запишите себе как основную причину неправильное голодание. Если вы не умеете голодать, лучше не голодайте вообще. Если вы хотите сказать, что я хочу научиться голодать, замечательно, научитесь правильно голодать. То есть для этого существует... Я думаю, что мы все-таки дойдем до голодания, потому что это очень важная оздоровительная процедура. Это уникальная оздоровительная процедура, но 99% людей не могут ее правильно делать, потому что все ошибки – это серьезная проблема. Итак, мы с вами за сколько часов до сна последний прием пищи? А во сколько вы ложитесь? Хороший вопрос. Да, я вам отвечаю просто. Если вы ложитесь в 9, то хотя бы... 6. Если вы живете 12, то это можно сделать 8. Итак, последний слайд, пожалуйста. Голодание по Луне. Голодание на Луне. Мы, вы, серьез, вы серьезно сегодня восприняли да? день космонавтики, поэтому Луна очень удивится, если вы будете по ней голодать. Где найти правильное голодание? Ну, я думаю, мы когда-нибудь к этому. Можно ли худеть без голодания? Можно. И нужно худеть без голодания. Нужно кушать и худеть. Голодала 15 дней, зимой сильно мерзла, абсолютно точно. Итак. Вот сейчас вы видите все 12 причин одновременно. То есть 12 причин одновременно. Итак, повторяю, скорость нельзя. Отказываться от углеводов ниже 600 килокалорий Нельзя. Тяжелые длительные физические нагрузки. Не, Не приветствуется, Попор... испортите здоровье. Отказ от жиров категорически нельзя. Можно снижение жира. Отказ от жиров. Никакие диеты, которые идут с отказом от жиров, не работают, наберете потом в три раза больше. Дефицит воды, энергизаторы, напитки категорически нельзя. На одной воде можно похудеть на 15-20-30 кг. Питание только фруктами. Углеводная диета без жиров, без белков, без аминокислот нельзя. Испортите сахарную, используйте поджелудочную железу, сахарный обмен, будут серьезные последствия. Пропуск приемов пищи можно, но неэффективно. То есть как только начнете кушать нормально, регулярно, все вернется. Незнание особенностей приготовления пищи. Смотрите, что варить, что есть в сырую. Какие соусы, майонезы и так далее. Высочайшая калорийность майонеза. Никто об этом, все об этом забыли. Резкое уменьшение калорийности нельзя. Постепенно, медленно, печально договорились с собой и так далее. Резкое снижение веса Нельзя. То есть меньше, не более 10% за 3 месяца. Норма 2-4 кг в месяц. Медицинские, химические препараты и процедуры. Очень аккуратно, очень аккуратно под руководством хорошего врача, опытного. Не просто фитнес-инструктора, а желательно врача. Особенно, если у вас диабет. Особенно, если ишемическая болезнь, заболевание суставов, гипертоническая болезнь. Худеть надо по жизненным показателям. Неправильное голодание тоже нельзя. Но будете смеяться, все эти причины действуют одновременно. У нас времени остается совсем мало. Я попрошу вас написать, у кого голодала по брыгу, падала в обморок. Замечательно, хорошо, что не ударились. Значит, если я не нарушила никаких причин, почему все-таки вес набирается? Как определить, почему? У нас мы с вами причин лишнего веса вообще не затрагивали. Существует 12 причин лишнего веса. Ну, например, недостаток хрома в организме. Но ну, сегодня мы это уже не будем. Это будет целый месяц работы школы похудания, школы, школы снижения лишнего веса. И, кстати, значит, я должна вам сообщить организационные мероприятия. Значит, школа лишнего веса стартует через несколько дней. Она стартует с... У нас 15 числа 15-16 у нас будет выходной 17, -го, 18, -го, 19, -го, 20. -го. Это будет 5 квестинаров 1,5-2-часовых квестинаров, где в рабочей форме мы будем проходить все эти проблемы: причины лишнего веса, главную причину лишнего веса: что есть, как есть, сколько двигаться, как двигаться. Значит, мы будем смотреть, что мешает похудеть, мы будем составлять рейтинги продуктов, мы будем составлять рейтинги продуктов, которые набирают вес, вы будете сильно поражены, мы будем составлять рейтинги продуктов вот так же в режиме живого общения, это очень сложная задача, потрясающе сложная, да, потому что вы видите только свою надпись, а я вижу все ваши 1417 надписей, у меня... Голова работает как механизм уже, да? И мне надо запомнить, что вы сказали, чтобы не повторяться и так далее. Это очень сложная, на самом деле, задача. Значит, поэтому мы будем работать в системе на новой платформе. Значит, будет создана группа закрытая в интернете. Вот у нас есть уже одна группа по очищению, и сейчас мы будем бесплатно приглашать ее на мастер-классы каждый месяц для тех, кто будет работать в режиме очищения. Вот точно такая же группа будет создана по лишнему весу, потому что кому-то надо очищаться, но не лишний вес. Кому-то надо лишний вес, он без очищения никуда не денется, то есть постепенно он ознакомится и с этими знаниями, те, которые мы прошли уже на очищении. мы какие-то возможности дадим людям этим овладеть. Потому что лишний вес может у человека возникнуть в любой момент. Даже если у вас сейчас нету лишнего веса, то он может... После любого стресса, после любой операции, после, любого, после любой травмы он может просто вырваться из-под контроля, потому что организм будет напуган, организм не поймет, что ему делать. Итак, значит, -э, курс будет называться «Пятидневный квестинар про питание для похудения». Про можно оценивать в двух видах, как профессиональное и как простое, и как простое, и, и как, в общем, Любое, как профильное питание, то есть то все аспекты про питание мы раскроем. Значит, программа занятий будет очень интенсивная, будут даваться домашние задания. Уже практически намечена группа тренеров-консультантов, мы с ними свяжемся в течение этих трех дней, да, и постараемся распределить обязанности так, чтобы вы сами научились, потому что если вы ознакомитесь с технологией снижения лишнего веса, то до конца жизни эта проблема останется у людей. И вы сможете сделать свой бизнес, который будет основан на консалтинге, ну, если вам это интересно, конечно, да, если вы не, ну, не знаю, там, ну, не, там, не юрист высшей квалификации, у вас свой там замечательный бизнес. Потому что обычно к нам на школу ходят люди, которые хотят помогать другим людям, хотят сами быть здоровыми, хотят, и плюс еще хотят сделать себе профессию, потому что многим из нас уже гораздо более чем там, 50 лет, 55, и люди пенсионного возраста. Поэтому очень важно, чтобы вы понимали, что школа снижения веса будет работать долго, она будет работать в течение всего этого года. Мы хотели все объединить в одну школу, не получается, потому что проблема лишнего запасного веса заявлена как проблема, выделенная из всех. То есть люди вот хотят лишний вес, Вот они, они, не, хотят, они там не хотят быть здоровыми, они хотят сбросить лишний вес. То есть они должны четко понимать, что это можно, это, это 100% можно, просто надо понять, сколько, что, когда, где, зачем, почему, с кем, какими способами, какими средствами. Значит, что вы получите значит, в результате прохождения этого курса? Первое, вы получите знания, системные знания. Второе, вы получите информационные материалы, которые вы сможете дальше использовать. Вы получите рейтинги, вы получите таблицы сводные, вы получите совершенно понятный, простой и доступный образ жизни. Значит, формата будет два. Формата будет, один формат будет просто знаток, ну, так его назвали э, инфобизы, да, мы же, у нас работает, это не просто я, да, я вот просто лектор, которого вы видите. А на самом деле э, в рамках проекта «Право на здоровье» работает очень большая команда в разных городах. То есть это практически у нас, ну, наверное, 8 городов, да, и каждый человек делает свое дело, потому что даже для того, чтобы пригласить, вот вас сюда, сегодня огромное количество людей присутствует, это были заняты ну, десятки человек. Да? И очень важно, чтобы вы понимали, что это серьезная работа, что это не просто прийти послушать. То есть то, тому, кому надо похудеть, он будет работать над собой, а мы будем работать с ним. И пока, так сказать, он не похудеет, мы будем его сопровождать, потому что у него появится масса вопросов. Э, дальше нужны будут рецепты и так далее, и так далее. То есть школа снижения веса – это школа, это, это, это, это, это, это, это, это как первый класс здоровья, да, потому что если у вас вес плюс 50 килограмм, то здоровье, как бы, это, в общем, остается только мечтать о здоровье, потому что и суставам тяжело, они не рассчитаны на вес 100 килограмм, они рассчитаны на вес плюс 100, плюс норм, плюс 5-4 килограмма, да? Все, кто проходил перед этим школу очищения, получат 15 скидку. То есть сейчас будет вывешена страница. Она будет вывешена в наших ресурсах, на бутакова.ком, на бутакова.инфо, она будет вывешена в контактах, потому что уже огромное количество людей записалось туда, да, и э, мы постараемся сделать всяческие, м, значит, скидки, ну, какие возможно, да, но у инфобизнеса существуют свои э, совершенно четкие законы э, и... Э, Регистрация, то есть, надо быстро, чтобы определить мощность платформы, надо достаточно быстро определиться, сколько людей планируется, потому что от этого зависит и размеры. Ну, то есть, в общем, я не буду вам объяснять вам технологию, там достаточно много работы и очень много людей к этому процессу привязаны. потому что мы действительно хотим сделать а, онлайн обучение. Потому что вы можете собраться один человек, два, три, семь, десять, вы можете пригласить своих друзей к себе домой, да, и тогда цена будет единая для одной точки входа, для компьютера. Я знаю, что среди нас очень много дистрибьюторов разных сетевых компаний, да? и вы можете работать со своей структурой, вы можете каким-то образом собрать у себя домашний кружок и слушать, смотреть, обучаться. Вы можете транслировать то, что я рассказываю, записывать, там, пользоваться этими материалами, и это тоже будет правильно, потому что вы сразу будете переходить в режим приема информации, передачи информации. Да? И э, вот э, для этого существует э, очень много сервисов. То есть тот, кто находится за рубежом. у нас сейчас Америка подключена и раз различные другие страны. Я здесь вижу около 8 стран. Да? Поэтому, если что-то касается с какими-то сложностями в оформлении, пожалуйста, задавайте админам, на любой из наших ресурсов выходите, задавайте вопросы, потому что обычно этого нет. Значит, мы обязательно на... будем придумывать какие-то всевозможные скидки, чтобы вы могли, в конце концов, тот, кто занимается, и тот, кто хочет... Сам быть стройным, здоровым, помогать другим людям, чтобы он мог в течение во всех этих э, квестинарах принимать участие по самой льготной цене, и будут опять различные промоушены, как было в прошлый раз. Очень много людей, очень много людей проучились бесплатно, вообще бесплатно, да? Потому что они выполнили какую-то определенную работу и естественно, естественно они получили. То есть в конце школы мы и диплом дали о э, нутрициологии, и э, много бесплатных входов дали то есть и книги выслали, то есть все, что мы сделали, мы, в общем-то, все, что мы обещали, мы сделали. И э, э, вы получите для тех, кто, э, если вы хотите воспользоваться льготными ценами самыми, то это надо сделать быстро, можно зарезервировать, да? Если вы в течение, вот, ну, некоторого времени после этого вебинара зарезервируете, то если вы не придете, ну, как бы, ничего страшного, ничего трагического, но вы можете зарезервировать. Вот это тоже очень хорошая такая услуга. Э, у инфобизнеса свои законы, и э, так как я не лезу так как ко мне никто не лезет со своими советами потому что я отвечаю за качество и количество информации точно также есть люди которые отвечают за трафики за страницы за доступы за коды ну и так далее и так далее, и так далее. поэтому каждый занимается своим делом а онлайн обучение это одна из самых прогрессивных форм уже в режиме этого квестенара следующего мы готовы подготовить несколько инструкторов Которые, которым мы предложим сотрудничество и которые смогут у себя в городах, у себя в странах каким-то образом вести какие-то группы, на которых они уже сами будут, и сами деньги будут зарабатывать и все. Главная информация. Все то, что вам показалось непонятным, неизвестным, открывайте интернет, смотрите. Если какая-то причина показалась вам ну, ну, какой-то ну, нелогичной, да, то вы найдите, потому что я отвечаю за каждую причину, за каждое слово, сказанное мной в эфир, потому что я, в общем, достаточно серьезный доктор, и я четко понимаю, что я говорю. Потому что я, может быть, не совсем глубоко вам объяснила, к примеру, почему обезжиривать нельзя. Да? Я вам не рассказала, что какие существуют жирные кислоты и как холестерин вырабатывается, но э, поверьте, что даже этой информации вам будет достаточно. Вам достаточно знать 12 ошибок, которые нельзя нарушать. А дальше мы пойдем, у нас очень интересная программа. У нас программа будет и психологический блок будет. И самое главное, мы выявим главную ошибку. Вот эта главная ошибка, вы ее еще не знаете. И она у вас не фигурировала, и нигде ее не было. Поэтому для вас это будет в общем неожиданностью, и вы сможете контролировать свой обмен веществ. Потому что у меня нет цели, чтобы вы похудели. Похудели от слова худо. У меня есть цель, чтобы вы были здоровыми, чтобы вы себе нравились, чтобы вы научились контролировать свой обмен вещей, чтобы вы научились управлять своей энергией, чтобы вы научились управлять своей жизнью, чтобы вы поняли, что вас любят не за килограммы, не за километры, не за миллиметры, не за сантиметры. Вас любят за энергичность, энергетичность. Вас любят за ваше состояние души. И поэтому, ни при чем тут размеры, вашей талии, вашего бюста. Да? любят всяких. Я видела очень э, любимых женщин, которые весили 120 килограмм. И я видела совсем любимых женщин, которые весят там, 50 килограмм и которых ну, просто и тех и тех любят или не любят одинаково. поэтому нас любят не за килограммы, никто нас не носит на руках и не надо взвешиваться, надо определяться по объемам. А объемы сантиметры, миллиметры. вот это то, на что надо ориентироваться и пропорциональность фигуры говорят что вес скажем так фигура красивая фигура это пропорция между ростом и весом. Не бывает толстых женщин, бывает недостаточно высокие. Вот это мое твердое убеждение. Я э, люблю вас всяких, и худеньких, и не худеньких, и полненьких, и пышненьких, и очень-очень полных. И я знаю, у меня огромное количество друзей, у которых очень большой вес, но я их очень-очень люблю. И я знаю, что каждый человек... Э, он умеет право быть таким, какой он хочет, какой он образ себе создал. Но мы образы вам немножечко в голове чуть-чуть подрехтуем и чуть-чуть поправим. Любить себя надо здесь и сейчас в этом теле. Нельзя ставить задачу полюбить себя после того, как вы похудеете. Это глупость вообще величайшая, которая только может прийти в голову человеку. Вот начинайте любить себя прямо сейчас, вот с теми килограммами, которые у вас есть. Вот с теми миллиметрами, сантиметрами. Вот, вот всяких таких, вот, вот просто начинайте любить себя с сегодняшней секунды, с сегодняшней минуты, как вы получили эту информацию. И мы вас ждем 15 числа. Там, регистрируйтесь, смотрите, там, общайтесь с админами. То есть я думаю, что они вот все, что могут, там какие-нибудь скидки, они вам все это будут предоставлять. Просто общайтесь, выходите лично. У нас есть очень много личных факторов. Мы некоторых людей просто бесплатно пускаем, потому что вот ну, ну, нету человека денег, он хочет послушать. И мы понимаем, что он работает и что он хочет, ему что-то необходимо. Да? У нас всячески присутствуют различные формы социальных всяких вариантов. Поэтому я вам желаю удачи. Все, кто первый раз с нами, значит, познакомились. Все, кто с нами постоянно, а я вижу очень многих людей, которых я просто бесконечно уважаю, да, и э, я готова работать с вами, обучать вас. И э, не бывает лишнего веса, бывает вес нерастраченный. Давайте научимся гармонично тратить этот вес. Давайте научим его правильно использовать, экономно, разумно, в соответствии с нашими предназначениями. То есть никому не верьте, что толстые люди некрасивы, что полные люди некрасивы. Полные люди – это, полные люди, это люди, у которых внутри огромный колоссальный запас нерастраченной любви, энергии. Надо просто научиться его тратить. И ни в коем случае нельзя сжигать. Избавляйтесь от этих слов, паразитов, там, лишний вес, хочу похудеть хочу сброситься, сжечь, избавиться. Это плохие аффирмации. Я хочу научиться правильно использовать свой вес, накопленный в течение всей своей жизни. То есть это очень-очень... Это замечательно тратить свой вес. Это замечательно. Это вы уже накопили. Вам только потратить его надо. Вы можете сделать ну, огромное количество добрых, полезных дел. Итак, обратная связь последняя. Угу. Благодарим за информацию, все просто и понятно. Ларисочка, тебе всегда все просто и понятно, потому что ты сама простая и понятная, и совершенно потрясающая, удивительная женщина, поэтому тебе всегда все просто и понятно, я когда вижу тебя в составе обучения, я уже, я радуюсь, что так, Литовченко уже здесь, значит, все будет замечательно. Итак, и так, и так, и так, спасибо, да. Спасибо. Как узнать купон на скидку? С админами общайтесь, потому что я сама их не знаю. То есть, если вы мне сейчас спросите, сколько это стоит, я даже на 100% и не скажу, потому что там целая сетка вот какая-то. Поэтому нажимайте на ссылку, там, смотрите, регистрируйтесь, изучайте цены. Угу. Спасибо. Познавательно. Я рада. Я рада. И все-таки напишите, кто совершил 12 ошибок. Есть у нас такие люди или нет? Ау! У кого все 12 ошибок были. Так. Когда будет ссылка на новый цикл по очищению? Будет. Мы сейчас стартанем с этим, а потом пойдем параллельно. Жду дальнейших знаний. Что там ждать надо получать их? Техподдержка. Платеж не проходит, жду помощи. Поможем, не волнуйтесь, не спешите. Поможем всем. Итак, мы делаем группу, и в этой группе будет вывешена вся информация. Друзья мои, если вам, если вы почувствуете, что вам дорого, пригласите троих человек и будете сидеть у себя дома смотреть и поделите на троих, на пятерых, на десятерых. То есть вот, ну, в нашей стране ничего не может быть бесплатного, потому что для того, чтобы даже э, вы могли оплатить э, карточкой, уже идет налог, собирание налога. Поэтому все на самом деле в нашей стране не так просто. Моя мечта ⁇ обучать всех бесплатно. И вы знаете, что я уже в течение последних десяти лет ни одной копейки не брала за консультацию за свою. Я принимаю исключительно бесплатно людей, потому что я без оплаты, я не люблю принимать за деньги, мне это не доставляет удовольствия. Вот, Юрий Гагарин, замечательно, до встречи. Сергей, вы как всегда, вы как всегда на высоте космоса. Медаль Юрия Гагарина. 50, почему 50? Вроде бы 55. Или я ошибаюсь? 55 исполнилось лет. У меня с цифрами не очень, но я думаю, так. Да, действительно. Я желаю вам всем удачи. Я желаю вам своего веса. Выступать в своем весе. Это великое счастье выступать в своем весе. Но самое главное, любите себя. Любите своих детей, любите своих родителей, любите своих друзей окружающих. До свидания. Я прощаюсь с вами. Еще сейчас некоторое время будет работать. Задавайте админу вопросы. Все вопросы урегулируем до 15 числа.